Счастливые отношения. Секреты счастливых отношений. Как построить, создать счастливые отношения в вашей жизни? Привет, друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодня я буду говорить о секрете счастливых отношений. Многие, наверное, слышали фразу «здоровые отношения». «Здоровые отношения» – «счастливые отношения». В сегодняшнем видео я буду говорить об отношениях в целом с партнером, с детьми, с родителями, с друзьями, с коллегами на работе. А, эти, эти, это видео будет посвящено любым отношениям, которые вы хотите улучшить в вашей жизни. Если вас интересует вопрос, как создать счастливые романтические отношения и как, из, в чем секрет долгих отношений, у меня есть два других видео, ссылка будет внизу под этим видео. Посмотрите это и два других видео, потому что а, секреты немножко отличаются. Итак, давайте начнем. Первый секрет счастливых отношений это физический контакт, прикосновение, поцелуй, объятия. В среднем каждому человеку нужно 7 объятий в день. Сколько раз вы обнимаете в день других людей? Как часто вы получаете прикосновения и объятия? Такая простая вещь, как, допустим, задеть человека за руку, за плечо, погладить по голове, например, ребенка, обнять, погладить по спине. Когда вы смотрите телевизор со своим партнером, например, положить руку ему на колено, обнять свою подругу. Объятия очень важны для каждого человека в жизни. И я вам предлагаю убрать свою защиту и впустить в свое пространство близких и дорогих вам людей. Второй секрет счастливых отношений – это быть открытым. Быть открытым значит смело говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, говорить о своих идеях. Очень часто люди стесняются сказать о своем мнении, стесняются, может быть, сказать, что они думают, стесняются задать вопрос. И быть открытым это значит смело говорить о своих желаниях, смело говорить о своих идеях, о своих чувствах и своих эмоциях. Третий секрет это перестать задавать общие вопросы, а быть более внимательным, более чутким и задавать более конкретные вопросы. Старайтесь избегать вопросов, которые предполагают короткий ответ или да-нет ответ. Например, вместо того, чтобы спросить, ты голодный? Когда человек может сказать, да, нет. Лучше спросить, что ты хочешь на ужин? Или а вместо того, чтобы спросить, ты ел? Вопрос, короткий ответ, да, нет. Ты спроси, что ты сегодня ел? Или, например, вместо того, как дела? Чтобы вам не ответили нормально, хорошо. Спроси, что нового в твоей жизни? Как прошел твой день? Что ты сегодня делал? Как прошла твоя неделя? Как твои родители? Как твои... Партнер, как твои дети? То есть задавайте вопросы, на которые человек вам должен дать более раскрытый, развернутый ответ вместо короткого, сухого «да» или «нет». Третий очень полезный навык, секрет здоровых, счастливых отношений – это учиться слушать. Очень часто, когда мы разговариваем с людьми, мы не слушаем. На самом деле мы думаем о себе, о своих проблемах, и очень часто даже мы не можем проследить, как бы, что человек нам хочет сказать. И даже когда человек что-то сказал, мы думаем а, «а для меня, а у меня, а про меня». Поэтому совет слушать. На самом деле очень много конфликтов, недоразумений, непониманий возникает от того, что мы не слушаем человека. И я вам предлагаю слушать человека и задавать вопросы по поводу того, что он или она вам сказала. Пятый совет – это использовать «я» концепцию. Вместо того, чтобы обвинять человека, говорить «я» чувствую. Говорить о своих чувствах вместо нападения на другого человека. Например, вместо того, чтобы сказать «ты меня обидел», «ты сделал так-то и так», сказать «знаешь, я себя чувствую обиженной», «я себя чувствую плохо, мне больно, когда я слышу, что ты это говоришь, мне больно, я чувствую, что ко мне неуважительно относятся. Таким образом, вы не нападаете на человека, вы говорите о своих чувствах. Об этом я уже говорила в своем видео «Как построить счастливые романтические отношения». Ссылка будет внизу, посмотрите. А сейчас двигаемся дальше. Следующее правило, это быть благодарным. Я очень много говорю о благодарности в своих видео. И правило очень простое. Это говорить человеку о том, что вы цените в нем, и о том, что вы его уважаете, и как вам важно то, что он делает для вас. Говорить спасибо. Спасибо за то, что ты мне налил чашку чая. Спасибо, что ты мне объяснил. Спасибо, что ты мне помог. А Слушай, вот без тебя я не знаю, что бы я даже делала. Показывать человеку о том, что вы... Цените все, что он для вас делает, его время, его внимание, его заботу. И последний совет – это верить в человека. Очень часто мы недооцениваем наших близких, мы думаем, что они что-то не смогут сделать, или у них не получится, и мы начинаем их жалеть. А я вам предлагаю верить в человека. Каждому из нас нужен человек, который нам скажет, слушай, да, конечно, у тебя все получится, я вот даже не сомневаюсь. Конечно, иди. Если, например, ваша подруга устраивается на новую должность, и она волнуется, то можно сказать, слушай, да ты вообще классный человек, у тебя супер навыки, у тебя столько опыта, конечно, у тебя получится, иди смелее. Также поддержка нужна нашим детям. Приятные слова поддержки нужны нашим родителям, нашим близким. Поэтому я вам предлагаю верить в человека, а не жалеть его. Итак. Советы счастливых отношений, если вы интересуетесь тем, как создать счастливые отношения в паре, романтические счастливые отношения и как сделать, чтобы они длились на всю жизнь, секреты долгих отношений, ссылка на два других видео внизу под этим. Обязательно посмотрите. А сейчас поделитесь своим мнением в комментариях, я жду ваших ответов, ваших идей. Подписывайтесь на мой канал, не пропустите новое видео, которое я выпускаю каждую неделю. Пошлите это видео своим друзьям, поставьте его на фейсбуке, вконтакте, на твиттере. И спасибо вам за то, что вы смотрели психологию счастья, где счастье это смысл жизни.